Так, какая из камер? Общая. Mm -hmm. Только ты лишних сплощен. Ну, да. да. Mm. Так, когда начинаем? уже. Mm. Здравствуйте. В студии радио Люберецкого региона я, Андрей Бабин, председатель клуба Люберецких городских поэтов «Старый кот», я ведущий нашей поэтической, музы, поэтической и музыкальной программы «Стихи стихов». У нас клуб очень такой вот интересный. У нас очень много друзей разноплановых. У нас, очень много, у нас очень много друзей, у нас очень много выступлений по библиотекам округа при поддержке наших друзей из комитета культуры, руководства города, округа. И у нас идет очень серьезное развитие, потому что мы сотрудничаем э, с шоуменами, вот с Гришей Мошицем в Москве, например, у нас есть совместные проекты, совместные движения с ними. И у нас очень много, дорогие мои друзья, перспектив развития. Сегодня мы начинаем цикл наших передач на этом прекрасном Либерецком радио. И теперь я хочу немножко представить моих друзей и членов клубного движения. Это у нас прекрасная фея Дина Бахтеева. Талантливая, красавица, умница. Так, а это у нас... А Левтина Фирсова, тоже красавица и умница, обе талантливые, прекрасные дамы. Здесь, сейчас, в этом, повторюсь, прекрасном месте, сейчас мы будем с музами общаться, потому что мы умеем дарить кусочки нашей бессмертной души вам, дорогие мои друзья. Ну что, давайте тогда я сейчас прочитаю стих для начала нашей передачи. Он называется поэтом клуба «Старый кот». Мы разные, мы близкие, простые, но хитрющие, Высокие и низкие, не пьющие и пьющие, Красавцы и красавицы, и в этом все уверены. Не ругань нам, не здравницы, нам небеса доверены. Всегда с крылатым шорохом над полночью летящие в любви сгорая порохом и душами не спящие. Ну что, прекрасные феи, вы готовы? Готовы! Ага. Ну что, Дина Бахтеева, начинай. Представься. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Очень рада сегодня присутствовать в студии Радио Люберецкого региона. Очень необычный для меня образ общения. Сегодня буду читать вам любовную лирику. Немножко расскажу о себе. Зовут меня Дина, живу и работаю я в Москве, мне 33 года, поэзию себе, да ты вообще! Ну, маленькая еще. Я, я немножко ведьма. это большая правда. Вот. Буду сейчас творить волшебство при помощи рифм. Почему любовная лирика? Наверное, самый часто задаваемый вопрос. Мне как поэтессе. Ну, наверное, просто потому, что любовь – это самое прекрасное чувство на свете. И описать его обычными словами, ну, было бы, наверное, как-то неправильно. Поэтому давайте начну с сегодняшнего выступления. Давай, только не ругай так. мужиков там, ладно? Ну, да ругай, как, ладно, как бог, бог не да. Любовная да. лирика, она разных оттенков, поэтому сегодня стихотворения тоже будут разные. Итак, одно из них. Если я еще хоть раз тебя увижу, рухнет мавзолей и крымский мост, и над каждой у московской крышей загорятся миллионы звезд. Если ты еще хоть раз меня обнимешь, скажешь, что безудержно скучал: В подземельях обнажатся ниши, прятавшие тайны всех начал. Если я еще хоть раз с тобой однажды встречу, нежно-розовый рассвет мне конец всего не будет страшен. У любви, ты знаешь, смерти нет. Если я еще хоть раз тебя увижу, Наяву, во сне или в бреду. Ты не подходи ко мне поближе. Вдруг того, что было, не найду. <свят> Молодец. <Так>, Спасибо. <свят> мы <свят> копаем, да. Так, ну, раз уж задали такой темп, следующее стихотворение тоже одно, одно из моих любимых. Оно такое немножечко со скрытым смыслом. Я смотрела голубыми глазами на этот мир, А мир голубыми небесами смотрел в ответ. Я ждала, что здесь будет бал или пир, а здесь ничего, кроме скуки, нет. Я смотрела голубыми глазами на этих всех, а эти все с любопытством смотрели в ответ. Я ждала, что здесь будет любовь и смех, а здесь ничего, кроме боли, нет. Я смотрела голубыми глазами вперед, назад, выбирая мишень, словно попала в тир. А потом я поймала похожий взгляд, что дорогу искал на бал и пир, и мы вместе посмотрели озерами в небеса. Небеса, видя нас, просто смолчали в ответ. Я сказала, случаются чудеса, ты кивнул, зная, что и чудес тут нет <свистак> <свистак> Молодец, молодец, да Спасибо Так, ну и давайте еще одно из недавних, из свеженьких Ну, Андрей, ты прям практически давай, как давай. вот накаркал <свистак> То есть мужики <свистак> во <свистак> всем виноваты о том, что, как сказать, девушки взрослеют и умнеют, к счастью <свистак> <свистак> Мне раньше, чтобы забыть мужчину, и века было мало, как не хочешь А нынче дня и половины, минуты хватит, если день хорош мне раньше, просто чтобы влюбиться, хватало смеха, взмаха головы. А нынче не хожу по принцам, живущим на окраинах Москвы. Мне раньше, в сказку, чтобы поверить, достаточно услышать было «вот». А нынче рос жду у двери, из скакуна у красных у ворот. Эх, раньше, чтобы забыть мужчину, мне надо было минимум лет пять». А нынче только лишь причину ищу, чтобы никого не вспоминать. Спасибо. Какие хитрые. Дорогие мои друзья, так как сейчас прозвучал вообще такой вот волшебный стих, провокционный сейчас стих от меня, прежде чем представим Алефтину Фирсова. Обрывками пламени красных костров в глазах твоих тая. Станцую тебе летящими искрами тенью шагов, Мурашками дрожи по голой спине, Бессвязными клятвами в ухо шепча, Где правда и ложь обнялись камнем гор, И я сам себе, как топор палача, Читаю молитвой стальной приговор. В Свидетели ты пригласи журавлей, И дымку над лесом, и крики совы, И след белой пыли и крылатых коней, Что с неба струится у кромки воды. Неважно, что буду в огне обещать. Все так и бывает один раз в сто лет. У глина всегда оставляют печать, Учат целоваться. Такой наш секрет. Так, это чтобы фечки прекрасные знали, что мы ваше наполнение жизни. Без нас вообще никак. Так, прекрасная фея, Алевтина Фирсова. Умница, красавица, комсо... Не, она уже не успела. Не актуально. Не актуально, как зайцы. На пионерский лагерь ездила, я очень рада, что такое было детство в пионерском лагере. Добрый день. Уважаемые слушатели, я рада сегодня быть на Люберецком радио. И Я родилась в Люберцах, работаю в Люберцах, а живу в Москве. 5 октября мы отмечали День Учителя. И первое стихотворение, которое я хочу сегодня прочитать, оно о учениках и учителях. Оно было написано 11 лет назад, но мне кажется, что оно сегодня до сих пор еще актуально. Сегодня мне приснился страшный сон. Звенит звонок, и в класс заходят дети. И тишина. Здесь властвует закон. Учитель за ученика в ответе. Все сели. Начался урок. Оценками шурса... шуршат листы журнала. Подумал я, скорее бы уже звонок. Моя фамилия как гром загрохотала. «К доске прошу вас, ученик!» «Я не готов сейчас ответить. Тогда клади на стол дневник. Ах, сколько можно в сказки верить!» Швырнул на стол он свой дневник и прокричал «Я вам не верю!» «Что вы творите, ученик?» Он убежал, зло хлопнув дверь. И в той звенящей тишине никто не смел пошевельнуться. Все это видела во сне, и так хотелось мне проснуться, но сон за собой увлекал. В нем за окном была уж осень. Там ученик в слезах стоял, что свой дневник небрежно бросил. Так начинался каждый день. Земля изранена дождями, а ученик бродил, как тень, за вами. Только лишь за вами. Он как молитву повторял, учитель, только не молчите. Душа ждала, а он молчал, боясь сказать, меня простите. Учитель, только не молчите, стонала желтое листва. Учитель, ваш прошу, учите, кричали влажные глаза. Учитель, только не молчите, от слов кружилась голова. «Учитель! жизни научите. Сорвались с губ его слова. Не смог ответить ничего учитель. А ученик молитву повторял. Учитель, только не молчите. Но он по-прежнему молчал. В течение дней сменили годы. И повзрослел тот ученик. И в дни осенней непогоды Бежал он в школу напрямик. Там вел урок его учитель. А ученик? мудрее стал. Войдя, сказал, меня простить. Ему весь класс рукоплескал. Молодец. Вот такое стихотворение. Сон. Это был реальный сон. В то время я только начала работать. И вот такая ассоциация сложилась. Была ситуация реальная. И потом, видимо, вот на этой почве мне приснился такой сон, который я потом записала в стихах. Ну и коль мы говорим сегодня о моих снах, и они цветные, и они разные, еще одно стихотворение, тоже сон, называется «Художник». Я видела художника во сне. Он на холсте писал картину масла. И так хотелось все увидеть мне, но подходить к нему было опасно. Он целовал кистями белый холст, и под следами нежных поцелуев Рождался образа, особый лоск, который опьяняет и чарует. Зажегся взгляд под смелостью мазка. Художник утопал в смущении. Румянца краска была так легка, что потерял сознание на мгновение. Стонали кисти под движением рук, изящный контур, выводя несмело горячих непослушных губ, улыбки неземной, лучисто-белой. Палитра разрывалась от цветов, но нужного не находил художник, чтобы написать картину снов, в которых он ее же заложник. Он помнил все: прозрачную вуаль и взмах ресниц, босые ноги и неподвластную картине даль, в которую она звала с собою. Он засыпал под музыку дождя. На холст ложились смелые капли. Такой краской повторить нельзя. И повторять-то нужно. Вряд ли. Mm. Ну, mm. Молодец. Ну и еще, хоть мы о снах, все-таки еще один сон. А, это сон о Люберецком парке. История, связанная с Люберецком парке из с прогул... э, прогулкой в, э, в нем. А, сотворение любви. Видение. Я шла по городу пустому, но рядом не было тебя. Лишь звоном сердца ледяного была разбузалена заря. Вокруг меня не пели птицы. И в парке спрятались ветла, ветра. Я знаю, все это мне снится, но этим сном жила всегда. Я шла по парку городскому, встречала тех, кого любя, бросала и влюблялась снова минуты верности даря. Но это были лишь видения. Набор простых фигур и лиц, которые, прося прощения, передо мной склонялись ниц. Я поднимала их с колени и говорила, так нельзя, склоняясь ниц, просить прощения у тех, кто есть не для тебя. И дальше шла. И вдруг, увидев то столь знакомое пальто, не слыша больше шорох листьев, спросила ласково, «Ты кто?» Он обернулся, милым взглядом окинул с ног до головы, шагнул ко мне и, стоя рядом, сказал, «О, Боже, это вы?» Потом я помню лишь березы и то знакомое пальто, рукой вытертые слезы и имя странное. Никто. Так, <смех> <смех> ну что, умницы, красавицы, закончили первую только маленькую крошечную часть выступления. Теперь я тоже для состояния души прекрасным феем, в том числе Марины тебе, читается стих волшебный. Про любовь вообще полностью. Называется, ну, к примеру, «Я сумасшедший». Готовый. феи? «Я сумасшедший, никогда счет опоздания мне веду. В песках уснули города». Куда я так и не дойду Я рвусь из пламени костра С веревок виселиц к тебе Я бледный призрак До утра Я с сединою в бороде Мы с бесом ребрам счет ведем Под тосты пьяных палачей И водку вместе с кровью пьем И он ничей, и я ничей Со скалом бешенства смотря На этот озверелый мир Ворота замков отворя Я приглашаю чуму на пир, Все по секрету рассказав, Крича на ухо только ей, На кладбищах долги раздав, Чтобы бежать от королей. Я сумасшедший, я легко Переступлю в любви черту, Мне наплевать, что далеко, Меня же видно за версту, Мне можно все. Я оторву все ручки Ото всех дверей, Кольчугу сброшу и войду. Влюбись в меня! Или убей! Ну, это прям реально про меня писал тоже себя. В зеркале увидел. Думаю, кто это потом смотрит. Да это я, вроде, нормально все. Все классно. Так, второй стихотворение тоже прочитаю про любовь. Так, про любовь. Ты знаешь, как это? Как космос открыть. Как выпустить воздух из легких и душу. Без этого даже и жить, как не жить. Я с этим сто стен в разрушу, Без этого просто лежать под стеклом, Прибитым за сердце, как бабочка с пиццей. Со смертью столкнуться в кафе за столом, Ко льду примерзать одинокой синицей, Услышать ушедших родных голоса, Успеть закричать и не слышать ответа. И звать в небеса, в небеса, в небеса. Без карты искать и без компаса это. Нельзя не закончить, не снова начать. Нельзя не забыть, не простить и не вспомнить. Без этого время не катится вспять. Без этого жизни бокал не наполнить. Не просто я так для тебя говорю. И в рай без нее никого не пускают, мой ангел. С кем я небеса творю. Я знаю, я знаю. Ты знаешь. Все знают. <смех> так, ну что, спасибо, мой ручку поцелую. <смех> Давай. <смех> так. Дина я, Бахтейла. Я почти уже свалилась под стол. <смех> а, да, <смех> Благо ты... сидим и плотно. <смех> да, все, все, все, все. <смех> а, стихи Андрея замечательные. И, наверное, нужно немножко, я думаю, рассказать о том, как мы все познакомились, да, и стали командой, стали творить вместе, встречаться часто. А, ну, ничего не объединяет, мне кажется, людей так, как совместное творчество. В этом мы убедились на собственном примере. Изначально наш клуб он состоял из буквально там десятка человек, но буквально за Год, да? да. Он разросся, до да, нескольких сотен человек. Уже да. Угу. И это действительно люди, которые находятся на одной волне. У нас есть композиторы, поэты, исполнители, люди просто творческие, которые не считают себя поэтами, но при этом прекрасно владеют искусством рифмы. Помогают нам. да. У нас очень много всевозможных дуэтов, тандемов. Наши ребята, кто умеют играть на инструментах, а, сочиняют на наши стихи прекрасные песни. Если у нас будет да, кстати, еще можно... увидеть, вот, да, кстати, еще линия благотворительности кувейтская, я думаю, что можно по помощи детям в да, эфирах. обязательно, совершать. обязательно. А, поэтому я хочу сказать, что если а, наши слушатели, да, среди нас есть те, кто хотят творить, но не знают, с чего начать то обязательно нужно что-то для этого делать. Обязательно нужно идти туда, где страшно, где думаешь, что ничего не получится, и стихи эти никому не нужны. Я просто сама, как человек, который прошла этот путь, да, путь отрицания, того, что стихии это все глупость, это все ерунда. Нет, не согласна. Это круто вообще, дорогие это мои круто. Терапия, вообще, да. Это Определенная терапия очень помогает нам лучше узнать себя, зафиксировать наши определенные эмоции в какие-то жизненные моменты. И очень здорово потом ко всему этому возвращаться. Я на самом деле вот сейчас просто слушала ребят, подумала о том, что знаю их чуточку больше, да, тем те, кто видят их в первый раз. А, я понимаю даже их эмоции, которые они закладывали, а, да, вот, а, сочиняя то или иное стихотворение. Ну, давайте я тоже продолжу, тогда, раз уж у нас сегодня эфир поэтический. Ну вот, собственно, знаете, подвела к тому же, о чем я говорила. Стихотворение для поэтов о поэтах, о стихах. Коль не пишется, ты не пиши. Убери карандаш от тетради, Ведь стихи — это брызги души, Это времени тонкие пряди. И откуда там столь глубины, Столь любви и безудержной боли? Кто их прячет в красивые сны, Чтоб зарей улетели на волю? Все в стихах — молодецкий задор И упавший из губ пророчество. Лишь глупец ценит в них кругозор, Лишь слепой видит просто творчество. Коль не пишется, то не пишу. В дальний угол, перо и чернила. Но пока я жива и дышу, я хочу, чтобы стихам место было. Молодец. Молодец. Спасибо. Да, да. Так, продолжим. Ну, конечно же, о любви. Вот тоже частый вопрос, да, раз уж у нас его надо как-то разбавлять стихи, я думаю, ну. Почему бы не, не поговорить? Говорить я люблю. Да. А, собственно, что вдохновляет? Вот меня действительно ничто не вдохновляет так, как живые какие-то человеческие эмоции. И часто люди говорят, ну вот напиши вот сейчас вот что-нибудь вот про любовь. Вот, вот прям сейчас. Я говорю, нет, подождите, это так не работает. Чтобы писать про любовь, нужно испытывать это внутри. То есть все эмоции в моих стихах, они мной лично пережиты. Раньше я стеснялась опять же говорить о том, что мои стихи, они автобиографические, я все время думала, ой, ну что люди подумают, о, прочитают, вот вдруг вот что-то там, вот как-то я им откроюсь там с какой-то, может быть, не той стороны. Вот это все ерунда, могу вам уже тоже сказать по прошествии вот буквально двух лет, что я нахожусь в клубе. Это очень классно, когда твое творчество находит живой отклик в сердцах, когда люди подходят к тебе, незнакомые, когда тебе пишут читатели, которых ты никогда не видела, не встречала, говорят, слушайте, а мне ваши стихи понравились, я в них себя узнал. Mm -hmm. Вот мне кажется, это самое такое вот ценное, что может быть для поэта. Ну, собственно, чувство. Чувство – товар нынче штучный. Не под заказ, не в развес. Кто-то купил их везучий, кто-то обходится без. Кто-то их ищет с надеждой, с детским наивным лицом, в задних карманах одежды или в телефоне своем. Чувства, товарные нынче редкий, нету на пунктах озон. Прочности разные, расцветки с давних бывают времен. Только иным удается в сердце живомых их взрастить. Чувство – как личное солнце, как синептицую нить. Где же найти всем уставшим новые любви семена, новые земли и пашни, чувством, чтоб дать имена, Чувства товар нынче штучный. Нет их, увы, под заказ. Кто-то обрел их везучий. Следующий – кто-то из нас. Обязательно молодец. Да, Да, давайте я в десяточку. Я вот пока этот блог закончу передам слово Алевтине, которая тоже прекрасно пишет о любви. Аля, мне очень нравятся твои стихи. Я вот не боюсь об этом сказать в эфире. Как это рекомендую и оцениваю на пять лично. Спасибо, Дина. На да. самом деле Дина такой талисманчик для меня своего рода, потому что я случайно абсолютно наткнулась на ее страничку, почитала стихи в Инстаграме и спросила, а как ты вообще начала вот публиковаться и как авторское право и все остальное? Она мне так легко ответила, как будто она меня сто лет знает. Я почувствовала, что это мой человек. Но я по стихам почувствовала уже, что это мой человек. Хотя мы заочно только по сути знакомы, по фотографиям и по стихам. И все. И вот она так легко мне все это ответила. Я поняла, так, надо идти и делать. И была еще группа поддержки, и я пошла и сделала. Были друзья, которые мне помогли. В общем, первый сборник, который был выпущен, он сделан мной и моими друзьями. И это очень ценно. Но с легкой руки Дины, которая сказала: "Не бойся, иди и делай". Вот. И потом я уже стала публиковаться и в Инстаграме. Потому что мы учимся друг у друга. Это тоже очень ценно. Вот Дина сказала, что стихи не пишутся просто так. эту эмоцию нужно испытывать. А еще нужны люди, которые вдохновляют и которые заставляют испытывать эти чувства и так их преобразовывать вот в стихотворную форму. Стихотворение, которое я сейчас прочитаю, оно получилось о Москве, но на самом деле оно о человеке и о моих чувствах к этому человеку. Заплакала Москва, в столице осень. В холодных лужах жизнь отражена. Вдруг кто-то лучик солнца бросил. Не может быть, ведь это же она! Так вот, кто сделал эту осень теплой? В Москве погода ранняя весна. Она прошла своей походкой легкой, разбрызгав краски возле каждого окна, почти подсохли на асфальте лужи, И лишь от счастья чуточку блестят. Теперь столица не боится стужи, Согретая под солнцем октября. Теперь смелее листва кружится. Ясней и ярче небо синева. Все потому, что в грустную столицу Так ненавязчиво пришла она. <свят> вот. Вот стихотворение, казалось бы, о городе на самом деле, а получилась вот такая ассоциация у меня с этим человеком. А следующее стихотворение тоже написано этому же человеку, благодаря которому, кстати, появились все 53 стихотворения, которые вошли в этот сборник, который я выпустила. Оно такое посвящение музе, так скажем, музыка души, я его назвала. И вот еще одно стихотворение оттуда. «Скажи, мой друг, зачем мне это все? Зачем опять тебя строкой не болит? Зашито сердце рваное мое, и отпустить тебя пора на волю. Но почему-то очень грустно без тебя. И на душе необычайно пусто». И не бывает прожитого дня без твоего особенного вкуса. Ты есть во всем, и в капельках дождя, В легко меняющемся летнем ветре, И в мыслях, что цепляют, уходя, И на пути ты в каждом сантиметре. Ты наполняешь этот мир собой, И он становится невероятно светлым. Ты на свободе, но всегда со мной, И в моих мыслях для других. Заметный. Ну и еще одно ститворение тоже посвящение. Оно было написано во время пандемии, когда мы все сидели дома, и не было возможности обнять, поцеловать, просто побыть, постоять рядом. И начинаешь в этот момент ценить вот эти моменты живого общения. Не телефон, а именно глаза в глаза, и рука в руку, и нога в ногу, и общая прогулка, и общие эмоции и так далее. Но слава богу, мы поэты, у нас есть слово для того, чтобы уметь обнять. Я хочу вас обнять словами, и прошу мне позволить это. Слово будет храниться годами, может в сердце, а может где-то. Я хочу поделиться оркестром, от которого таю сама. В нем вы дирижер и маэстро вынимающий сущность со дна. Я хочу поделиться с вами предложением без запятых, у которого между словами адвокатов нет и понятых. Я хочу подарить вам созвучие «нет», в котором ни фальши, ни лжи. Нет, наверное, способа лучшей обстоятельств пройти виражи. Я вас в мыслях своих обнимаю. Для меня вы большой человек, Тот, который меня понимает, Не палач и не дровосед. Возвращаюсь к словесным объятиям. Отдаю этот мысленный бред, И пускай, как нарядное платье, Он оставит в душе вашей след. Спасибо. Ну что, дорогие мои, сейчас надо прочитать стихотворение, которое про любовь, естественно. Самое главное, чувство, естественно. Марин, а ты слышала стихи, не пишутся для толп? Слышала? Нет. Вот Марина говорит, она его не слышала. То есть она кивает головой там, и сейчас Марина персонально читается. Ну, для всех прекрасных дам студии, для всех наших слушательниц, слушательниц, и для Марины. Вон она меня снимает потихонечку. Марин, Стих, от которого Центральный Дом Литератора на бок упал. «Стихи не пишутся для толп» называется. Истинная правда. «Стихи не пишутся для толп, я сам не знаю почему. Стихи не пишутся для толп, и я так тоже не смогу. Чудовища в сто тысяч глаз себя смотрели сквозь меня». Я убедился в сотый раз, в них нет священного огня, и я пишу тебе одной, зажав в груди ростка ожог, обугленной дрожа рукой, и целый мир лежит у ног, от неба доски отодрав до самых дальних божьих врат. На ухобесу нарав, что самый черный черт не брат. Ведь я пишу одной тебе, куда им всем до этих строк. И для тебя на зло судьбе я оторву души кусок. Шипят боли и любви, так делать я один могу. Не рви мои стихи, не рви, я не в опале, не в долгу. Их тихо принесу к двери. Пускай давно не нужен я. Ты прочитай их, и пари. Любовь бескрайняя моя. Клас. Дам... Это мы как-то собрались. Уже 30 минут. Как-то надо уже за. Все, заверши. Деночка, может, еще что-нибудь там. давайте дамы по одному стиху, и я завершаю. Можно парочку, наверное. Давай, давай, да, у тебя вот. Ну, продолжаем тему любовной лирики. Она бесконечная, в моем случае точно. Поэтому прочитаю на контрасте одно хорошее, одно не очень. А знаешь, я порой скучаю, и сердце просится назад. Тебя любила я, как к чаю, особый горький шоколад. Нет, я не бросила, конечно, корицу, мед или бергамот, но в голове я слышну вечно, что этот чай совсем не тот. Меняла ложки и стаканы, узоры блюдец, стен, гордин. Но не сработал, как ни странно, из данных трюков ни один. Я ясно помню сочетание. Красивый цвет, чудесный вкус. Кипит на кухне старый чайник и наполняет чашку грусть. Мне очень нужен в рационе особый горький шоколад. Как пыль, чинки на ладони. А ты бессовестный и рад. Молодец. Так, ну это такое стихотворение было о любви хорошей, такой взаимной. Ну, любовь-то разная бывает. А -а -а -а Здесь немножко ты, будут сейчас прекрасные. другие эмоции. Причем я хочу сказать, что лирический герой может быть один, а спектр эмоций к нему огромный. Вот чем хороша поэзия, да? Ну, годишно, боже мой. Ой. Приходила к нему счастливая, И легенды слагала на раз. Приходила к нему красивая, Ослепляла, как будто алмаз. Приходила к нему не смелая, За улыбкой скрывая мандраж. Приходила к нему безделая, мимолетная, словно мираж. Приходила к нему незваная, с обожженную им же душой. Приходила опять безымянная, плохо было ли мне, хорошо. Приходила к нему разодетая, в синий бархат золотую парчу. Приходила к нему, как лето я, а теперь приходить не хочу. Давай, Левтина, прочитай. Левтина, как всегда, с чувством юмора. классно, Обычно все бывает печальнее, правда. У меня есть одно стихотворение, которое Андрей любит, и оно с чувством юмора все-таки написано, слава богу. Первое тоже прочитаю грустное, а второе вот, которое любит Андрей. Я растерзана тобой давно, и на теле нет живого места. И теперь мне стало все равно, я любовница твоя. Или невеста. Я была с собакой на ковре, красной девицей на теплой печке, снежной бабой на твоем дворе, лошадью в твоей уздечке. Я была подругой для друзей. Я была, и вот меня не стало. Расстреляла я твоих коней, тройку, что с тобой меня катала. я была, пыталась быть, Твоей. Уходил ты, снова возвращался, только скрип несмазанных саней от тебя во мне теперь остался. Я была струной твоей гитары. Ты порвал ее и больше не звучит. Все, что, может, делало нас парой, тишиной смертельно молчит. Молодец! И второе <клак> стихотворение. А подлецах? Да, самой мое любимое стихотворение. Да, да, вообще. Послушай, ведь ты подлец, точнее, собака на сене, с тобой не носить мне колец и не целоваться в вене. Послушай, а ты герой, сожженных, бездарных романов, В которых проигран бой за сердце любимой дамы. Послушай, Устала я писать о тебе эти строки. Горит под тобой земля, Любви засыхают истоки. Послушай, погашен свет, И сыграны наши роли. Тебя во мне больше нет. Нет ни любви, ни боли. Молодец! вообще, <класс> Дорогие мои, в заключении нашего классного, волшебного, вот в этой прекрасной студии, ну, наверное, все-таки поэтического вечера, нашим прекрасным вообще, ну, нашим хозяйкам, прекрасным дамам, я хочу прочитать вот это стихотворение, коротенькое. Называется «Писать стихи». Просто это обо всем, я его часто читаю на разных мероприятиях, там официальных в том числе, на открытиях. Иногда в середине, но на закрытии читаю первый раз. «Писать стихи» Да очень просто это. Я делал, помню, много раз подряд. Неважно видеть все оттенки света На первый, сотый и последний взгляд. Немного правил от стихосложения. Немного крови соскреби с души, В отчаянии лежавшей без движения. О своих страхах честно расскажи. Не знаю, правда, кто тебе поверит, кто станет врать себе опять про все? Кто по твоим секундам вечность смерит? Кто скажет всем, что все это вранье, Но пальцем первый на тебя покажет? Когда полурасплавленной иглой На сердце твоем строчка ровно ляжет На плаху перед замершей толпой. Спасибо, мои дорогие друзья. Спасибо, прекрасные феи. Спасибо, хозяйке этого прекрасного радио. Спасибо, мои подруги и членам моего клубного движения, великолепного, самого лучшего в мире клуба, люберецких, городских поэтов, Старый Кот. Это самый лучший в мире клуб, все об этом уже говорят в этой части галактики. Дамы, огромное вам всем спасибо. Огромное спасибо Марине, Алефтине Фирсовой, Дине Бахтеевой. Давай мы тоже а скажем пару я... слов. А, да, да, я перебила всех. <свят> <свят> Ольга, Можно? спасибо огромное. Спасибо. Я <свят> просто хотела сказать, что надеюсь, что у нас действительно получилось передать атмосферу с помощью слов, с помощью наших каких-то эмоций, что, возможно, этот эфир затронул струну чьей-то души. Обязательно пишите, если душа просит писать. Обязательно приходите на наше выступление, если живете где-то здесь, рядышком. Спасибо большое Андрею за возможность всех нас сплотить и донести свои стихи как можно до большего количества людей. Спасибо вам большое, было очень уютно, очень приятно. Да Надеюсь, классно, вообще классно, раз. классно. Спасибо Альчко, огромное. Спасибо большое за этот эфир. Очень приятно быть в этой студии, читать свои стихи, чтобы их слышали не только наши друзья, но и жители нашего городского округа. Спасибо большое. Ребят, большое вам спасибо. Я получил колоссальное удовольствие. Я думаю, что и наши радиослушатели тоже. Но я надеюсь, что наша встреча вот именно с вами не последняя. С Андреем-то я уже так поняла, мы будем с ним видеться постоянно. Девочки, ну вас я еще раз хочу, может быть, даже и не раз видеть наши студии, потому что, ну, я так надеюсь, что вы же не стоите на месте. Вы пишете Поэтому ждем вас в гости. Спасибо вам огромное. Спасибо. Много. Спасибо. Молодцы.